песчаник вот так то лучше привет лучшее в мире передай привет роману резникову и всей семье резниковы так это я положил на землю его или что как подобрать обратно как подобрать э, этот песчаник опачки плюс я не понимаю я положил это на землю, но как его взять обратно? Я его расхуярил, а зачем я его тогда делал?